Скринкасты. Всем привет, дорогие друзья, это Скринкасты. Я Миша Филоненко из Торантл Solutions и мы с вами сегодня продолжим наше путешествие по славному романтическому городу Санкт-Петербургу. Надеюсь, что шапку я сейчас надел ровно и вам будет приятно на меня смотреть. В прошлый раз мы с вами что сделали нарисовали карту на html сделали голэнг голэнг голый голэнг бэкэнд подняли базу данных тарантул и наши комментарии которые мы оставляли на нашей карте начали сохранять в тарантул я напоминаю первый поцелуй первый алкоголь и возможно выходили в поход куда-то в красивейшее место тоже отмечайте на карте значит сегодня мы с вами сделаем а, наша карта вы загрузили ее но точки, которые вы сохраняли ранее, не загрузятся, потому что мы не сделали запроса к базе данных, в которой бы вернули уже созданные комментарии. Итак, сегодня мы будем запрашивать у базы уже созданные комментарии и отображать их на карте. Нам потребуется для этого сделать один endpoint на голенге, который мы назовем лист, в котором мы, собственно, этот запрос и сделаем. В запросе будут следующие параметры. Координата нашего региона, нашего, нашей карты, которая отображена на экране, одна и вторая. И Tarantul по этим двум координатам сможет нам вернуть все комментарии, которые входят в этот регион. А, сделаем новый роут, назовем его лист. Там декодируем JSON, отправим запрос в Tarantul, получим результат и вернем его на фронтенд. Итак, мы воспользуемся э, функцией коннектора, она называется SelectTyped, э, в которую мы передадим, из какой таблицы мы хотим заселектить наши данные, э, по какому индексу. Ну, мы укажем геоиндекс, затем мы укажем две координаты нашего э, региона для поиска комментариев. Ну и, собственно, укажем переменную, в которую вернутся результаты. Дальше эту переменную мы отправим на фронтенд. Хорошо. Перезапущу для того, чтобы перепроверить себя. выглядит все хорошо. Теперь мы э, перейдем во фронтенд э, и при каждой загрузке страницы будем вызывать endpoint list и передавать туда две координаты нашей карты и получать объекты и отображать их на карте со всеми этими комментариями. Я напомню, э, на карте мы пользуемся системой координат на шаре, но с бэкенда нам придут координаты в двухмерной в системе координат и мы должны преобразовать Одни координаты из одной системы в другую. Для этого в прошлый раз мы из одной системы преобразовывали с помощью метода project, ну и обратный метод у нас соответственно unproject. Итак, у нас получилась функция на JavaScript очень простая, преобразует координаты и потом, так же как и раньше, создает маркер на карте и отображает там комментарий. Теперь давайте загрузим данные с бэкенда и полученный массив скормим в эту функцию. Сначала сделаем обработчик, который пройдется по массиву и для каждого элемента массива вызовет функцию. Теперь давайте сделаем функцию, которая обработает, ну, спарсит JSON от нашего бэкенда, ну и дальше передаст его для создания нужных объектов на карте. Назовем ее handle list. Хорошо. Теперь сделаем сам запрос, который загрузит комментарии. Для этого мы получим у карты координаты, которые сейчас отображаются север-восток Север, и юг-запад, да, левый нижний угол и правый верхний угол. Мы также эти координаты преобразуем в двухмерную систему координат и отправим на бэкэнд. Ну, давайте пройдемся. Что еще романтичного можно было бы сделать в Петербурге? Да, потрясающий сев кабель порт который открылся на набережной, в которой есть открытый каток. Вот он, потрясающее место. Приходите туда, кушайте и развлекайтесь. Угу. Так, я сохранил этот комментарий. Сейчас перезапущу страницу, и все должно пойти как надо. Все пошло не как надо. Скрещенные пальцы не помогли в этот раз, потому что та третья рука за спиной, там забыл скрестить пальцы. А я в гошечке забыл правильным образом указать декодирование э, массива. Здесь нужно было бы указать вот таким это образом. Перезапущусь. еще нет. Итак, сейчас я отправил запрос на сервер с получением точек и подготовил функции, которые этот запрос распарсят. Сейчас я передам запрос, полученный результат запроса в парсинг функции. Перезапущу карту. Ну и вот мы видим, что у меня уже там были в базе данных некоторые комментарии. Ну, что-нибудь еще про Петербург. Ну, вот здесь кофе прекрасный готовят. Конечно же, прорекламирую одну определенную кофейню. И, о, наверное, мне нельзя, скорее всего, в скринкастах рекламировать. Поэтому просто оставлю вам координаты. Так, теперь смотрите, я оставлю координаты за пределами экрана первоначального, и, конечно же, у меня ничего не получится. Что бы интересного вам еще здесь показать? Ну, за пределами экрана у нас, конечно же, есть такое трагическое место, где произошла та самая дуэль, дуэль, дуэль дуэль между Пушкиным и Дантесом. Это было на Черной речке, вот здесь, за... ну, примерно вот тут. Пишу, это просто дуэль. Теперь смотрите, если я перезагрузил, вот я сейчас перезагрузил страницу, я попытаюсь увидеть вновь этот комментарий, и я его не вижу, потому что мы не обрабатываем события о движении, о навигации по карте. Давайте это сейчас быстренько добавим. Для этого нам понадобится просто на фронтенде на каждое движение карты дозагружать данные с бэкэнда. Сделаем функцию handler on map move и скажем карте, чтобы наш виджет с картой вызывал эту функцию каждый раз при навигации по ну, пока пользователь что-нибудь ищет. Так, здесь я буду я перенесу сюда мой предыдущий запрос. Теперь э, запрос будет вызываться каждый раз. И установлю вызов э, этого callback on mapmove на события move. Попробую обновить карту, посмотрим, как она сейчас заработает. Ага. Ну, хорошо. Сейчас я вижу, что у нас появились точки только при первоначальном движении по карте. Давайте-ка я сам здесь добавлю этот вызов для того, чтобы все-таки даже при перезагрузке карты у нас это происходило. Теперь смотрите, если я постоянно двигаю, я надеюсь вам видно на скринкасте то, что тень становится все чернее, то есть на каждом движении по карте мы дозагружаем новые объекты. Чтобы этого не произошло, давайте сейчас на фронтенде отфильтруем те объекты, которые мы уже нарисовали, но которые вновь пришли к нам с бэкэнда. Архитектурно это не совсем правильно. То есть, пользователь перемещается по карте, а мы каждый раз переспрашиваем об этом бэкенд. В приложении, которое вы захотите запустить в живой мир, конечно же, нужно будет загружать объекты только с тех точек карты, которые впервые появились перед пользователем. Но это потребовало бы от нас, ну, это требует другого формата э, скринкаста, другого формата приложения, это требует дополнительной арифметики с э, геометрией, поэтому отложим это до следующих времен. А сейчас просто уберем э, вот это задвоение комментариев. Для этого создадим переменную и будем в эту переменную загружать те комментарии, которые мы уже загрузили с бэкенда. Таким образом, мы проверяем а, в нашей функции по добавлению новых маркеров на карту, были ли они уже когда-либо загружены. Мы проверяем это с помощью их идентификатора. Мы храним список всех уникальных идентификаторов, которые, объектов, которые мы уже загрузили на карту. Ну что ж, смотрим. Теперь у нас уже все хорошо. Новые объекты загружаются, но ни в коем случае не отображаются несколько раз. Теперь я предлагаю сделать небольшую викторину. Важный момент. Это не очень энциклопедичные викторины. То есть это просто процесс. Э, я в своей жизни какие-то факты где-то э, узнавал. Хочу теперь передать их вам. Но через такой вот способ вопросов. Как вы думаете, где здесь на этой карте снимался Клип «Иванушек International, который назывался «Тучи». А тучи как люди, как люди, они одиноки. В общем-то, такая викторина. В этот момент все, думаю, вся молодежь почувствовала слово «кринж» в моих словах. Но что делать? Как-то вас надо ознакомить с нашей классической поп-культурой 90-х. На этом все, дорогие друзья. Мы с вами за эти три части сделали приложение, которое позволяет вам хранить какие-то гео-точки с вашими комментариями. Я напоминаю, я предлагаю там отметить и вспомнить первый поцелуй, первый танец, первый алкоголь, первую сигарету, что еще у нас там а, может быть первым, все, что было впервые в вашей жизни, отметьте на карте. Это будет очень интересно. Наше приложение при этом состояло из трех частей. Фронтенд, написанный на HTML, бэкенд, написанный на Голенге, и хранение и индексирование данных, которое происходило в базе высокоскоростной in-memory базе данных Tarantul. С вами были скринкасты и Миша Филоненко из Tarantle Solutions. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Пока-пока.